Гереши, мой друг, по а и России. Основной целью вашего проекта является превращение и создание канала для российского производителя на китайском рынке. В главе с Антоном Николаевым, руководителем проекта Food to China, под ваши... Дамы и господа, аплодисменты! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы никоим образом не хотели бы превращать это в формат какого-то наобучения или э, рассказа каких-то догматических истин. Я думаю, что большинство из вас, кто сталкивался с этой историей, с э, выходом на рынок Китая, э, может быть, уже имеет какие-то собственные решения, вот, и мы никоим образом не претендуем на обучение этому. Но э, нам есть что сказать, и мы постараемся быть полезными для вас. А для того, чтобы э, для того, чтобы погрузиться в эту тематику, я хочу пригласить на эту сцену своего бизнес-партнера и человека, который уже с 2007 года находится в бизнес-среде, постоянно находится в Китае, Сергея Зеленина. Давайте его поприветствуем. Он летел 27 часов Мы постараемся такой, наверное, в диалоге все это преподнести, чтобы вам это было и более интересно, как-то наглядно. Запустить, пожалуйста, первый файл. А на, на, на фоне нас будет идти такой небольшой фото, фоторяд э, постоянных перемещений, действий, каких-то движений, которые команда Сергея непосредственно в Китае предпринимает для того, чтобы как-то продвигать наш проект, развивать его. Сергей, ну вот э, такой важный момент, да? Уже больше 20 лет, э, в принципе, да, взаимодействия с Китаем, больше 11 лет там находишься, живешь. Вообще вот такой вопрос, на который многих интересует. А какое отношение у китайцев сейчас к российскому продукту? Есть ли у меня вообще какой Ну, российские продукты, скажем так, больше известны на северной территории Китая, приграничных, которые граничат с Российской Федерацией. То есть они там более известны. Но все-таки самый большой и богатый рынок – это юг Китая. Это провинция Гуандун, которая является там... Провинция Гондун, это 10% ВВП Китая, население более платежеспособное, чем на Севере. Да и на Севере уже придет какое-то перенасыщение, я сказал, продукта. Ну, я так понимаю, что как раз более интересные южные регионы, они для нашего экспортера не очень открыты, не очень понятны, да? Ну, на самом деле сейчас. И для китайского потребителя. Ну, китайский потребитель там немножко такой особенный. Скажем так, он благодарный, если правильно преподнести продукт. Uh -huh. и в то же время сейчас открываются широко двери для импорта продуктов ну, вообще, то есть про любой продукции в Китае, именно с провинции Гуандун uh -huh. то есть если на в 2018 году было увеличено на 50% то насколько я знаю на 2019 будет увеличено на 80% ну агентство товарооборот да? <coughs> и, и, да, и, да. И, да, импортных да. продуктов питания, то есть мы не берем только Россию мы берем в принципе импортеров, да? Может быть, тоже расскажи интересно, сейчас на данный момент все еще длится, как бы кейсы, развивается кейс по продвижению иван Иванчая да, на, на рынок, продуктовый рынок Китая. Но ну, могу представить себе, да, продавать чай в Китай, да? То есть это то же самое, что предлагать, наверное, китайц, китайцам водку нам, да? То есть это что-то что похожее. Ну вот, может быть, какие-то интересные истории по этому поводу можно рассказать? Ну, на самом деле, там, это самая сложная тема, с которой мы столкнулись. То есть Первое, что мы увидели, это э, Иван Чай, нет его в реестре, там можно реестре, не разрешенных, не запрещенных, то есть его еще нужно легализовывать. Это раз. Во-вторых, э, информационное поле, э, есть информация в китайском, то есть только о том, что Кипре это сорняк, а русские пьют сорняк, потому что у них не хватает денег на китайский пуэр, И нам пришлось очень много приложить усилия и переводчиков, то есть мы переводили все исторические статьи. На китайский язык, то есть тем самым разбавили эту, эту, то есть, ну, это информационное поле и нашим, то есть как ну, реальными историческими фактами, да, да, есть, там, персонажами про, про травника Подмаева, то есть Николай ну, и, и так далее. В принципе, теперь там есть наравне с тем, что русские пьют, они пьют поэр, потому что они пьют сород. Есть еще и то, что то есть на насколько он полезен. Пожилые люди оценили чай, то есть они. Китайцы очень к себе прислушиваются к своему внутреннему состоянию, поэтому изменения очевидно. То есть и пожилые люди, то есть его в принципе так для себя, ну, их немного, но покупают. Ну, я так понимаю, что один из ключевых моментов, что просто в иван нет кофеина, да, и для пожилых людей, да. Это для важный пожилых, важный. и для детей, то есть, да, ну, достаточно. То есть но, как я слышал, важно об этом рассказать, потому что, в принципе, информации, то информационное поле, которое есть, его продукт, оно недостаточно, и оно, собственно, и не дает представление. Ну, ты знаешь, рассказывать здесь бесполезно, здесь просто нужно идти путем через бабушек, дедушек, то есть они сами уже своим детям, внукам скажут, что это полезно, потому что… Это традиционная история, да, да передача информации поколения. То есть идти таким путем, то есть это было бы намного эффективнее. Ну, я еще знаю, что в общем -то, все презентационные материалы, вся информация, которая, которая предоставлялась производителям, она требовала очень серьезной корректировки, потому что ну, многие из наших производителей не секрет, но ну, если не Google переводчиком пользуются, да, то, то Яндекс-Переводчиком, да, мне подсказывает сейчас из зала. И для носителей языка, особенно если это все-таки да, вот люди с высшим образованием, это звучит очень, очень смешно да, и неказисто. Да, на самом деле, то есть нам, когда мы спрашиваем материал, они говорят, ну то есть что переводческие услуги стоят столько-то, столько-то, они говорят, а мы уже перевели все. И когда китайцы начинают читать, они говорят, мы не понимаем, что здесь написано. А если написал, допустим, переводчик, который русский, который учил китайский, то это также видно, что писал иностранец. То есть здесь, в принципе, должен сотворять перевод непосредственно китаец, то есть носитель языка. Еще Но еще знающий русский его да, Конечно, да. знающий русский, то есть и правильно донести информацию, то есть наложить ее на китайский то есть Да. То есть не важно, чтобы это был не какой-то там водитель там, или там какой-то помогайка китайский. Это должен быть то есть, высококультурный человек, который. Соответственно, высокооплачиваемый. Ну да, да, естественно, то есть они не дешевые специалисты. Интересная тоже история да, приходит, что кроме корректировки информационного поля, для того, чтобы взаимодействовать с продуктом, нужно было, собственно, сформировать на него и спрос. А для того чтобы сформировать на какой-то спрос, нужно определить его цену. Да? А как можно определить цену того товара, которого в принципе нет аналогов на, на рынке, да, Сергей? То есть как каким образом вы выходили из этой ситуации? Как вы формировали спрос и как вы формировали цену на продукт? Ну, во-первых, чтобы чай стал более интересен для китайцев, то есть для Китая как дешевый чай, значит, это его пить как бы, то есть, ну, нельзя. То есть должен быть ценник его достаточно высокий, поэтому нам пришлось цену увеличить в пять раз для того, чтобы он стал более привлекательным для китайцев. Да, то есть такой интересный инструмент да, от обратного, да? если там гречка стоит 10 рублей, значит, ну, да, они за 20 юаней покупать не будут, потому что ты как бы как так может чай стоит 20 юаней, в принципе, это не. Тем более иностранный, да? Ну, да, то есть иностранный чай, если ты позиционируешь, что он такой полезный такой весь великолепный, то есть он должен стоить там, как грубо говоря, там, на опте даже, там даже, наверное, от юаней там 40-50, то есть за 100, ну там, 100 грамм. И я знаю, что при помощи просто интернет-ресурса формировалась розничная цена, формировалась оптовая цена, чтобы потенциальным дистрибьюторам становилось понятно Дельты, как что они могут, собственно, заработать. А, на то это? есть мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что китайцы не понимали, по какой цене нужно продавать, поэтому мы создали свой чат магазин на котором поставили планку самую высокую, чтобы они понимали, что вот цена, а оптовая цена, то есть розничная в 5 раз выше, И теперь оптовая цена стала более привлекательной для них. Я вот так Думаю, что очень важный такой момент, да, когда ты работаешь с рынком, особенно с, с непонятным продуктом, да, с какой-то историей, это какая-то обратная связь от него, да, вот. Каким образом э, ее корректно получать? Вообще в традиции китайцев не говорить плохое, да, то есть вот если мы про выставки можно вспомнить, как ну, да, там то происходит. Естественно, когда вы стоите на выставках, ни один китайцам не скажет, что ваш товар не вкусен, то ну, во-первых, чтобы не потерять, не ваше лицо, не потерять свое, то есть он же в принципе живо угощаете, да поэтому здесь нужно использовать только специалистов, которые действительно, то есть, будут независимы от, этой ну, как бы, их работы, которые будут объяснять, что нужно поменять, почему это нужно сделать, допустим, почему этот товар не, ну, это не вкусно, например, мармелад наш вообще туда не заходит, потому что для них он ну, сладкий очень, они говорят сахаром не так можно покушать, как бы, то есть, а им нужно, чтобы какие-то были оттенки, то есть и это было не очень сладкое, ну, например, как бы, то есть, единственный продукт который у нас сразу там, всем понравился. Вот видели, да, то есть это русский лес, то есть из добавления сахара, у них вкус он очень как раз такой нежный, не сладкий, то есть очень, ну, очень всем подошел. Поэтому сейчас мы над ним тоже работаем. Ну, здесь как бы да, сразу надо оговориться, что если говорить про этот кейс, продукт обладал интересной историей. Mm -hmm. То есть это дикорос, это ну, сразу же какая-то экологичность его, да, это э, Традиционные русские рецепты и еще это и без сахара, то есть для, для части ну, людей, которые влияют своим здоровьем там, для формата там ну, диабетиков, не диабетиков, но тем не менее да, достаточно большое количество в Китае людей диабетиков. Ну да. да, то есть самое главное здесь история, то есть если у нас же в принципе, если западные продукты во всех фильмах пестрят допустим, да, какими-то там, то есть пьют они вино, если вино, значит это французское вино, если это сигары, то есть там, то есть если там макароны, значит, талия, то есть китайцев такие стереотипы, а из русских продуктов они знают только лишь вот, благодаря нашему главному маркетологу страны Владимир Владимиру, Владимиру путину да, то есть мороженое, которое он преподнес Синзинпиню. то есть теперь это мороженое как бы то есть за время был такой бум подскочило, то есть там начали за как бы, ну это до отдельной истории долгий разговор вот следующее это преподношение было мед, да, вот и как бы ждем что будет Идем что следующее подарить, да, а да, то есть это, в принципе, то, что быстрее будут заходить. А что, а что у нас пропагандирует Витас, да, я вот знаю, что он тоже второй Витас. наш маркетолог в Китае. Ну, Очень Витас, да, сейчас ничего не пропагандирует, там, да, он, ну, то есть, ответственная личность, но там, я так понимаю, что звезда потихоньку на закат уходит, ну, в принципе, то есть еще может действовать, конечно, но <coughs> я знаю, что к ним обращались по поводу Иван-Чая, рекламировать, но ценник, который был назван, не устроил Поэтому как бы это здесь не от нас зависит, это производитель должен сам решать. Но вот видите, как бы там Путин, да, то есть он хорошо продает в это время. Иван-чай, кстати, там ребята, то есть, да, это Вологодский Иван-чай, они достаточно хорошо продают. Но опять же, где нет Путина, там уже нет продаж. Вот общаясь с российскими производителями, очень часто ты слышишь от них, что для них какой некой целью является какое-то попадание на на прилавок до да, попадания в какой-то сеть, попадание в какую-то э, структуру ритейла э, в Китае. Вообще это поделись своим опытом, это вообще как настолько это важно и полезно. Но у каждого продукта на самом деле свой путь. Например, мороженое попадаем на в сети магазинов. То есть оказалось, что когда его выкладывали в холодильниках, то там она оказывалась на шестом-седьмом уровне, там и надо быть следобытым, чтобы найти это мороженое, то есть, да, ну, в принципе, то есть, ну, российское мороженое, да, то есть, это было неэффективно, поэтому так и оставили пока вот это, видите, лари. То есть, стоят в нескольких городах несколько точек, то есть, и продают, то, да. есть, пош, то есть, производитель, получается, пошел таким вариантом, что только через брендированные собственные точки можно а, так или иначе эту историю развивать, то есть, попадание само на сети и рынок не обеспечивает продаж, да конкретно в конкретном этом случае сейчас есть, в течение двух лет то есть к нему стали сами обращаться сети небольшие то есть, сейчас у нас в Шеньжоне открывается новая сеть запускается именно импортных продуктов которые сами к нему обратились он дал лови рекламные материалы то есть и мороженое то есть, теперь они сами продают ну, то есть другими словами да мы производитель сам должен заниматься да. Марки, маркетингом да если он не будет этим заниматься то собственно, его бренд привлекать. да, -да. сейчас расскажет Антон наш первый блок. смотрите, да, тут как раз такой практический вопрос на самом деле. И что, что делать-то с этим? Что делать? Вот. И мы вот, в общем-то, исходя из опыта, пришли к такому формату, что действительно выставка это далеко до 90% случаев необъективная обратная связь ориентироваться не очень сложно. Она не даст непрактического мнения. И, собственно говоря, до вас не может и не дойти профессионал рынка, какой-то байер, это могут быть просто да, люди с визитками, которые, которых э, задача вообще не, не заключить с вами ничего, скорее вам продать, например, логистику. да. А, с чем столкнулись мы, что вот сейчас мы активно развиваем взаимодействие, порядок холл-тестов, порядок дегустаций, в рамках которых как раз профессионалы рынка знакомятся с этим продуктом. То есть, когда это, это люди, которые работают. С Люди, которые это люди из ритейла, это дистрибьюторы, которые будут с ним взаимодействовать, и они уже делают свое суждение и дают обратную связь о том, будет это продаваться или нет, по их мнению, безусловно. Но их мнение оно более профессионально. Но мы по крайней мере таким образом сейчас действуем. Ну, на самом деле более, сейчас считаем, что более лучшего метода, то есть нету, если чем потенциальный покупатель будет оценивать этот продукт на вкус. Как это будет? Даже говорят, то есть по какой цене, допустим, они купили купили, ну, вернее, где там была бы розничная цена. То есть, в принципе, это все можно сразу определить. Ну, то есть, сам по себе, сама по себе структура рынка Китая, она еще к этому подталкивает, поскольку есть достаточно часто промежуточное звено среднего какого-то дистрибьютора, да, или покупателя, Ему важно услышать от него, выгодно ли ему с этим будет работать. Из-за этого это сроки годности сразу же, да, это какие-то вкусовые особенности какая-то история вокруг него. Будет ли он с этим взаимодействовать? Интересно ли ему это? Ну, вот да, вот, про сроки годности, то есть был тоже, есть как бы, опыт такой. Нам присылают товар, у которого, то есть срок годности три года и остается еще год. И мы говорим, зачем нам прислали? Нужно прислать свежий. Они говорят, ну год же еще есть. Мы говорим, китайцы мыслят так. Они смотрят на, на срок годности, они все смотрят на срок годности, они говорят, так, остался был три года, остался год, я его покупать не буду. Почему? Потому что два года никто не покупал, а я зачем -то покупать. То есть из этого то есть. то есть. два года он лежит, никому не нужен, а мне тоже тогда не нужен. Ну и да, наверное, тоже стоит в таком стереотипе российском рассказать, как мы называем между собой волшебный дистрибьютор, да? Ну, все ждут, да, волшебный дистрибьютор, но он еще, по-моему, не родился, я так что, что мы вот, что под этим да, мы... Ну, все думают, что китайцы, они придут у вас, будут ваш товар продвигать. Они на самом деле, может, купить его раз, два, то есть, в принципе, то есть, купили. Первая волна, то есть они заработали, на второй волне быстро сливают, как, то есть как товар. И, в принципе, то есть он уже становится неинтересен никому. <связано> то есть они просто не заинтересованы <связано> в какой-то системной Конечно, истории, да, и продвижение чужой они, да? они считают, продвижение продукта это сугубо дело производителя. То есть они зачем? Они чисто, им нужно деньги быстро заработать сразу, и потом хоть трава не расти. Это не будет никто за вас делать, потому что это делают только сами. Некоторые вот хозяева, то есть бизнеса, это в принципе правильно. Вот мы, нам, когда мы работу начинаем с производителем, нам ставят, пытаются поставить работу за месяц с менеджерами. Но это тоже большая ошибка. Менеджер он не принимает решения. Это затягивается очень долго, потом начинается путаница. Потому что мы вот, хозяева бизнеса, мы, мы сами работаем. У нас с утра до ночи у нас практически нет выходных, нет отпусков. Потому что мы боимся потерять лицо перед своими партнерами, перед китайцами. То есть мы сами все делаем. Когда уже выстроена система, мы передаем уже менеджерам, то есть готовую систему, то есть управление. А пока управление не выстроено, это полностью должно быть взаимодействие именно собственником, либо каким-то управленцем, который принимает решение, то есть оперативно. Ну, то есть только как бы топ-менеджмент или собственник позволяет как раз да. правильно корректировать и стратегию в том числе, да. А Значит, рынок это... Глубоко адаптивен, да? Значит, это будет мартышкин трус, в принципе, пустата трудов времени и денег. Да? Да? Коллеги, ну, мы, я думаю, можем еще очень много с Сергеем разговаривать и получить у него массу интересной информации. Он здесь сейчас, да, к нему можно подойти, с ним можно будет пообщаться в кулуарах и, может быть, в круглых столах, что-то задать, спросить, он с информацией, пользуйтесь этим. Вот. А со своей стороны мы бы хотели двинуться чуть дальше и надо поделиться своим каким-то неким видением того проекта, который бы мог бы помогать производителю. Отвечать на вопрос, что необходимо да, для успешного выхода на рынок Китая.